диапазоне веса пациента без какого риска для легких пациентов. Также ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что к концу октября месяца клиника получит компьютерный томограф. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.